Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видеообзоре мы с вами поговорим о пряже от фирмы Это Турецкая пряжа кид Махер или серия Kid Роял называется. Это махеровая пряжа. В состав ее входят 60% махера и 30% полионида то есть синтетических волокон. Пряжа довольно-таки тоненькая, ворсинистая, очень нежная, очень-очень-очень нежная. Красивые из нее вещи получаются. Вот посмотрите в соотношении с моей рукой. Это как швейная ниточка немножечко ворсинистая такая очень э, приятная на ощупь у меня в данном случае черный цвет это даже я бы сказала очень очень черный насыщенный вот в этой серии есть также очень красивые благодаря полиамиду э, насыщенные красивые акриловые цвета то есть яркие весенние осенние э, пряжу эту можно использовать в принципе э, в любых назначениях, в соотношении она очень красиво подходит для вязания бактусов, разных палантинов, кофточек, кардиганов, но единственное, что учитывайте, если вы вяжете крючком, то можно будет в принципе вязать и в одинарную ниточку, но крючок нужно брать очень тоненький, то есть единичку где-то, но я бы вам посоветовала все-таки вязать двойную нитку, получается довольно-таки красиво как крючком, так и спицами именно в двойную ниточку. Вот. Кто вязал из этой что пряжи, обязательно делитесь в комментариях, в этой пряже 25 грамм, 250 метров в моточке, ну довольно таки я считаю мало, и конечно же соотношение цены и качества этой пряжи полностью соответствует, то есть кто любит ворсинистую махеровую ниточку, я ее рекомендую использовать, так как пользуюсь ей сама. Конечно же, хочу с вами поделиться отличной новостью, мы открыли новый канал, поэтому ссылочку, конечно же, я оставлю под этим видео, подписывайтесь, подписывайтесь на этот канал, кто не подписан, будет много интересного, чего новенького, вяжите вместе со мной, Всем ровных петелек, хорошего настроения, пока-пока!